Следующая группа процессов, элементов, это именно уровень выполнения работ. Это обеспечение инструментами, оснасткой, это обеспечение, собственно, как, как люди организованы в составе цеха. То есть, там, комплексные брикады, централизованные цеха, это вопрос организации уже людей на выполнение работ согласно какому-то плану.